это... Хуй знает даже, кто никто не знает. есть Моргенштерн, есть Абенштерн, а есть... Есть два пака для любителей моба-игр, да то два ЭБУ. Mm -hmm. uh, не, ну я сплю, ты спишь. Да, Да, не понял. <служ plains accent> Пак по доте, блять, просто. А я же у буду нас поиграть, еще у нас единственный из игроков, который играл в доту. Ну ладно, еще мост играл в доту. Но... Как же ты на реки Мару да рост. Блять, максимум Рики вс, блядь. Я и говорю на реки Мару, я вашился. Не, не, я кстати помню, не только на Рики играл, еще играл, по-моему, на Драгонайте. О, блядь, блять, ну это вообще пиздец. И на Шамане. Шаман, блядь, сигнатурка я ебал. Подожди, там же есть типа за черный чел? С желтым евлом, вроде. Неплохо, когда я писал, конечно, героя. Ну, я помню то, что там какая-то хуйня была, типа, такая... Я ебал. Я не До Остый язык, играй по обложке, плейлист друзей автора, пиздец, так, Да, да, я на шамане играл там. Трек по ломанию вниз, в плане, oh. ломание вниз, блядь. По ломанию чего, блядь? вниз. Мама за пивом отправила. Вкусы чипсов в лейс. сигареты, мороженое, блядь, пиво. Хуеть. Ваза на земле, Не мы, но на аристократичном языке. Вопрос из КХС. Крис скид нахуй. Откуда, Откуда это вопрос из тестов? Пипку и по... точка. Ой, пику, и точка. Хуй тан. Блин, нет, Паладина сейчас, не пакета, блядь, смотришь. Нет кого? Паладина. Нет, пакетик из побега зато Ебать я, я просто... трахаю. Ебать, ебать. Блядь, щукнул в конце, пиздец. Не уёбывайся Не выебывайся, Это сложно Не говори боб